Бисмиллах, альхамду Ассаламу ас алейкум ва рахматуллах. Сегодня мы с вами пройдем новую букву. Это буква Зай, буква Зай, арабская буква Зай. Она как буква Ра, только у нее наверху точечка. Все остальное как буква Ра, которую мы с вами до этого проходили. Итак, буква Зай. Альхамду лиллахи, раби Вассалату вассалату вассаламу аля ашрафи бия и Аля Набиина Мухаммад Салли Аллаху Алейхи Аля Алихи вас Асхабихи Аджмаин Буква Зай Буква Зай Так, смотрим Буква Зай, как пишется Я сказал, как буква Ра То же самое, то же самое Сверху вниз, сверху вниз Сначала пишем вот эту загогулину А потом ставим точку И все, и все и ничего больше нового нет. Итак, зам, зам. К примеру, хоть вы даже мим не знаете, как пишется, но теперь вы знаете, как буква «за» пишется. Зам-зам. Вода, зам-зам. Священная вода, зам-зам. Смотрите, как пишется буква «зай». Зай с фатхой. ЗА. ЗА. ЗА. Зай с фатха. С фатхой. ЗА. ЗА и ЗАМ, ЗАМ. Все понятно. Дальше. ЗАЙ с КЯСРАЙ. ЗАЙ с КЯСРАЙ ЗИ. ЗИ. И вот слово ЗИБАЛЯ, например, ЗИБАЛЯ. Мусорка. Мусор. ЗИБАЛЯ, это мусор. Мусор. Еще машины специальные такие ездят, которые очищают город от мусора. ЗИБАЛЯ. ЗИБАЛЯ, это мусор. Зибаля. Как сказал, есть машины специальные даже. Ага. Так, дальше. Зай с домой. Слово зуджаджа, например, зуджаджа. Вы уже многие буквы здесь знаете. Смотрите: зай с доммой, ЗУ Джим с ФАТХАЙ джа. Потом алиф еще приходит. И потом еще джим с ФАТХАЙ и в конце там арбута которую мы просто читаем как «г». Ага. «Зуджаджа». бутылка бутылка зуджаджа. зай с домой зай с домой зу за зу и еще у нас сукун остался зай с сукуном з з з з з з, з. з. как в слове узбек уз з. узбек или узбекский Узбекский плов. Зай с укунам. замзом, Замзам. Зай фатха за. Замзам. -зам. Еще раз повторяю. Зай с фатхай за. Замзам. -зам. Зай с домой зу. Зу Зу Зай с домой зу. Зай с фатхай за. Зай с домой зазу зай с кассой зи зазузи зазузи зазузи понятно, да? И слово зибали зибаля мусор специальные машины ездят, которые очищают город от мусора барака лауфейком зи зибали так зай с кассой зай с фатхайза. Зай с кесарайзи, зази, зай с домма зу, зазизу, зай с укуном зз. Зазизу З Теперь вы можете читать, вы можете читать такие комбинации. Зазизу ну, давайте посмотрим теперь, как буква ЗА пишется. Она, как я сказал, как буква РА, все то же самое, только у нее точечка наверху, а пишется в серединке, в конце слова, в начале все так же самое, как буква РА. Если присоединение справа, она принимает. Присоединение справа, она принимает. Но слева нет. Нет, говорить не буду. Нет, нет, нет, нет, нет, ко мне не присоединяйтесь. Держите дистанцию. Как будто у них тоже там коронавирус начался. Так, держите дистанцию, а вот справа можно, можно, можно, можно дружить, все нормально. Так, зай. Влево не дает соединения, вправо дает соединение. Значит, получается у нас буква зай. В серединке и в конце. Зай в серединке и в конце. Значит, раз соединение не дает, значит, убираем, убираем, убираем. Соединение к нам не протягивайте, пожалуйста, ничего. Так, зай в серединке и в конце. Зай сначала самостоятельная буква и в начале слова, и зай в серединке и в конце. Зай в серединке и в конце пишется вот так. Еще раз повторяем. Вот это значит, зай в начале слова, вот это зай в серединке слова, вот это зай в конце слова. Одинаково пишутся они, как в серединке, так и в конце. Одинаково. Под этим видео есть ссылочка. Нужно будет отвечать на вопросы. Слово «зуджаджа» мы узнали сегодня. «Зуджаджа» – стекло или бутылка. Стекло или бутылка. И еще мы узнали «замзам». «Замзам». Вода «замзам», как пишется. Так ведь. И еще мы узнали с вами слово «зибаля» – мусор. «Вынеси зибалю». Теперь дома, чтобы все так разговаривали. Чтобы мама говорила «сынок, вынеси зибалю». «Хорошо, мама, сейчас я вынесу зибалю». Да, да, да. Ох, какая зибали тяжелая. В, в, в этой зибали одни зуджаджи. Зуджаджи – это бутылки, да? Понятно, да? Чтобы вот так разговаривали. Новое слово узнали, сразу применяем. Каждый день по три слова. За месяц 90 слов. За 20 месяцев вы уже почти 2000 слов будете знать и будете разговаривать по-арабски. А? Вот надо как изучать арабский язык. Так что все, узнали. Зам-зам, зуджаджа. И зибаля и применяем на на деле значит под этим видео ссылка есть кто еще не подписался подписались поставили там оповещение чтобы как только новое видео выход, видео вышло сразу слушаем конспектируем рисуем пишем баракаллау фикум ва чазакум аллаху хайран хайраль джаза субханак аллаху моби хамдик ашхаду алла иллаха илла анта Астагофиру и Лейка, и, кстати, вот здесь книги полезная литература, внизу под этим видео ссылка есть.